Аквариум дома. У нас тут проживает самец состранотус и самочка акара. А еще маленький вот здесь вот в кувшинке, если будет видно, сомик. Еще не подрос. Сейчас будем запускать самца к нашей акаре. Вот сейчас я открою. Давай, Посмотрим, что будет происходить. Купили самца на Авито. Так. Посмотрим, как хозяйка сказала, что они... Возможно, будет самец долбать. Акару. Самец... Астронопс, я имею ввиду. Карась. Давай свет быстрее. Не видно нифига. Всё. Вообще темно. Я знаю. Вот он, наш красавчик, новый житель нашего аквариума. Сейчас посмотрим, как будет реагировать астронотус. Заходит сбоку и <смех> сзади, вернее, присматривается. Ну, вроде бы особо он не осмеляется, наверное, потому что особь крупная куть его не стал подошел близко посмотрел и уплыл так, а где у нас самочка Она в домик, к да вот смотри самочке <заныкалась> насторожилась Напугалась. но у нашего жителя Но он особо к нему пока не пристает. Я думаю, будет все нормально. Сам самец пока себя, я так думаю, чувствует не особо комфортно, забился в углу. Я думаю, пока будет адаптация с недельку. Вон начинает его потюкивать. Там он плавал посмелее до Муся. Язык у него, смотри, его страну с рота открыла, у него там язык